Вся страна продолжает следить за историей семьи Наташи Королевой и Сергея Глушко. И вот новый поворот, в эфире ТВ появилась девушка, с которой стриптизер, по его собственному признанию, изменил жене. В последние дни публика узнает все больше печальных подробностей о поведении Тарзана, 20 лет считавшегося примерным семьянином. Мужчина больше не скрывает, он действительно изменил супруги, певица Наташи Королевой признания на эту тему он накануне опубликовал в своем инстаграме, правда, удалил через несколько часов, но сделанного не воротишь. Вечером 16 сентября Анастасия Шульженко, утверждающая, что она была любовницей звезды, появилась в студии программы «На самом деле» на Первом канале. 23-летняя девушка заявила, что ее с Тарзаном связывает не случайная интрижка, а довольно длительная связь. В доказательство Шульженко предъявила видеозаписи, на которых они запечатлены вместе. Анастасия говорит, что знакома с Сергеем примерно полтора года, они встретились на одном из шоу стриптизера. Слово за слово, прикосновение за прикосновением, и все случилось. Мы виделись, когда у Сережи было свободное время. Я просто хотела быть рядом, признается Шульженко. Девушка уверяет, недавно она захотела прервать эту связь, так как ей надоел статус любовницы. Но жениться на ней точно не входило в планы мужчины. Возможно о связи с Тарзаном никто бы и не узнал если бы Анастасия не подумала, что беременна. Именно после этого она придала огласке эти отношения. Как рассказала Шульженко, в августе она сделала два теста, и они оказались положительными. Однако в прямом эфире программы ей предложили сделать еще один моментальный тест на беременность. Анастасия согласилась, но тут ее ждал сюрприз. Тест показал одну полоску. Анастасия не ожидала такого результата и от волнения даже потеряла сознание. «Получается, я клеветала человека», и это просто ужасно. Я не понимаю, как такое возможно, — плакала девушка.